Всем привет! Если вы попали на эту страничку, значит у вас скоро свадьба. Досмотрите это видео до конца, я покажу, как можно завершить свадьбу с блеском. Свадебное фаер-шоу это шоу-программа для завершения свадебного вечера. фаер на свадьбу – это аккордная точка свадебного банкета, когда молодожены превращаются в настоящую семью. Фаер-шоу – это участие молодоженов в огненном представлении, в окружении спецэффектов. Оно вызывает восторг, радость, удивление и невероятные эмоции. fire Show – это незабываемый финал, с помощью которого вы завершите свадьбу с шиком. Фаер-шоу это красивое объединение всех присутствующих гостей – Командное действие. А это уже целое финальное событие. Мы работаем на свадьбах уже более 14 лет. И за это время мы показали файл на более чем 2076 свадеб в Москве, Московской области, Твери, Тверской области. 100% заказчиков в восторге. Основная цель, которую мы ставим для себя, это удивить всех присутствующих. Я вам обещаю, что фаер-шоу пройдет просто на ура! Вы точно завершите свадьбу с плеском. Так что же будет происходить вечером на свадьбе? В ресторане ведущий приглашает всех на улицу. На улице подготовлена красивая площадка, освещенная прожекторами. Фоном звучит музыка, и вас встречает пиротехник в спецодежде. Ведущий выстраивает гостей полукругом на площадке. Гости поджигают большие бенгальские огни. Начинается само шоу, звучит музыка. Вы подходите и поджигаете большое огненное сердце. На заднем фоне поочередно на протяжении всей песни начинают срабатывать пиротехнические спецэффекты. Огнепады, вертушки, вспышки, пиротехнические цветы, холодные фонтаны, веера. В результате у вас будет полноценное завершение свадьбы. Яркие фотографии в свадебный альбом. В FireShow войдет ваш видеоролик со свадьбы. Вы удивите своих гостей и себя. Молодожены, свадебные агентства и знаменитости благодарны и рекомендуют нас. Таким образом, FireShow подойдет на любую свадьбу и будет неповторимым всегда. Все программы разрабатываются мной и моей командой. Меня зовут Александр Кузнецов. Я руководитель компании «Шоу Яркие Огни». В прошлом я артист цирка, руководитель номеров. И я тот человек, который на собственном опыте прожил этот момент на своей свадьбе. И поверьте мне, это действительно круто. Я настолько уверен в наших файл-шоу, что даю гарантию на срабатывание всех элементов шоу в любую погоду. К слову, мы берем три заказа на вечер. И каждый хочет сделать шоу примерно в одно и то же время. Поэтому, если вы заказываете первыми, то получаете самое лучшее время. Нажмите на кнопку под этим видео, заполните поля, и в течение нескольких секунд вам на почту придет прайс-лист, где вы сможете посмотреть видео, описание и цены программ. Спасибо, что дослушали до конца и до встречи на вашей свадьбе.